Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, я продолжаю проходить Пайнкрафт последней версии 1.12.2 Вот, в этой части я планирую максимально побольше выровнять территорию, чтобы можно было делать всякие постройки Вот, планирую я построить склад сегодня, вот а Также в будущем буду строить нормальные уже фермы, огороды и так далее, в общем вот, для того, чтобы выровнять территорию, нам нужно очень много накопать земли. Вот. Все это я буду делать без креатива, без всего. Вот, у меня есть лопата. Э -э, лопата на удачу 2. Вот она сейчас, и она тут у меня была. Вот она у меня. Удача 2, эффективность 4. Удача мне, в принципе, не нужна. Эффективность это хорошо, вот. Но мне нужна еще прочность, потому что эта лопата очень быстро э -э, сломается у меня, вот. И поэтому сейчас я буду... Чаровать книги, ребята Книги на прочность буду чаровать И с помощью наковальни я попытаюсь э, Лопату сделать на прочность еще Вот, сверху добавить прочность еще Вот, для этого нужна кожа мне Сейчас я вот задобыл красник Вот, у меня есть бумага Вот, сейчас я максимально Побольше сделаю книг себе Вот И кожа была у меня где-то, ребята А кожу добывал мой напарник, я сегодня играю не один, ребята, вот, сегодня играю со славиком-биллионком он не хочет идти в скайп, вот но он сейчас находится здесь, в этом мире со мной вместе, сейчас он придет, короче, ух ты, нифига себе тут эндерменчиков, сейчас буду глаз выбивать с них так, аккуратно о, сейчас сдохну, ребята. это плохо будет как его убить-то? Фух, еле-еле убил. Капец, просто жестко это было. Сейчас еще один глазик выбью с него. Там еще второй просто эндермен. Где мой меч? Где мой меч? Вот он, меч у меня на остроту 2. Вот, зачарованный. Вот второй эндермен. Сейчас я только захилиюсь немножко. То у меня мало здоровья что-то. И применим зелье силы. Хотя нет. Сейчас уже быстро. Его убью как-то уж. Наверное, надеюсь. Ух, еле убил. Еле-еле убил. Два жемчуга Эндера, ребята. Это уже реально прогресс. Это реально прогресс уже. Мы прогрессируем в прохождении. Правда, у меня, ребята, сбились мои достижения. Но ничего страшного, мы их отыграем. Вот, надеюсь. Я сейчас жду напарника. Вот, как он придет. Вот, я включу запись дальше. Напарник мой где-то потерялся, короче. Вот, он сдох. В общем, он тут не заседился, типа... Вот. и, короче, где-то он идет до сих пор. Но он сдох, и он выложил мне вот эти вещи. Вот, он, короче, убил э, животных, э, добыл почти три стака кожи. И вот сколько он добыл мне мяса. Вот. Кожу я, пожалуй, заберу. Всю мясо тоже я заберу. Вот. И сейчас я это мясо пожарю. Вот, в печи засуну, чтобы оно пожарилось. Теперь у меня уже есть еда, так скажем, я уже обеспечен едой. Вот, сейчас я буду делать книги, вот, буду делать книги, вот. Вот таким образом делаются книги у нас. Но книг маловато, я хотел больше книг, но тростника не хватает у меня немножко, что очень печально, ну можно сейчас сделать вот две книги. И начинаем мы, ребята, чаровать эти книги на прочность. Будем пытаться зачаровать их. Нужен лазурит. Вот так я тут сделал, ребята. Вот специально тут я убирался в сундуке, поэтому вот убрался. Тут у меня, короче, вот я разложил ресурсы вот таким образом, чтобы было удобнее. Берем лазурит. Ну, примерно вот столько мне потребуется, наверное, его. Вот. Что-то не получилось. Да, все нормально. Вот. И берем, зачаровываем книги. Так, а тут что надо сделать? Ага, Лазари вот сюда кладется, а это сюда. Так, небесное, что? Короче, мне надо что-то сделать. Блин, короче, ладно, сейчас посмотрим. Небесная кара 1 и подводное дыхание. Давайте небесную кару. Здесь что? Невесомость, эффективность. Невес, невесомость, эффективность давайте. Не знаю, прочность, прочность, прочность, отдача, защита, защита давайте. Блин, невесомость давайте. Прочность, прочность, ребята. Отлично. Защита, защита от снарядов 2. Cara это такое бич члениста многих 42 давайте вот этот Это что эффективность давайте это что бич надо прочность найти это очень редкая штука прочность ребятам скажу защита эффективность эффективность это что прочность прочность дайте мне срочно невесомость отдача это что такое защита защита что где моя прочность ребята острота ну блин мне не хватило опыта немножко на прочность короче у меня есть ребята прочность я могу сейчас э, кирку о, кирку вот э, короче лопату, лопату алмазную могу зачаровать на прочность помощи наковальни так защита защита эффективность прочность вот она отлично но мне нужна еще прочность ребята я не знаю в общем что делать с этим короче можно конечно же убивать всяких там эндерменов скелетов зомбаков пауков и так далее в общем но это займет у меня какое-то время ребята вот я даже не знаю стоит стоит ли мне сейчас играть вот и наверно не буду играть сейчас вот. вне камеры конечно же я тут подниму прочность и продолжим ну, опыт точнее что-то я пока что передумал ребята идти за опытом вот решил я в общем сделать рамки вот такие вот они мне пригодятся вот потом в будущем чтобы помечать можно было сундуки где что лежит вот, сейчас я сделаю доски еще, из досок я сделаю палки, а из палок я сделаю еще побольше рамок таких, вот. чтобы можно было помечать сундуки, где что лежит, вот, так будет всем понятнее, вот, и мне, и вам, и моему напарнику, кстати, вот он, он пришел, кстати, вот он, Говорю. сейчас он напишет в чат вам он написал Q <laughs> вот он короче но он пока не хочет в скайпе говорить когда-то может он пойдет в скайп но не сейчас <къем> вот он короче добывает мне ресурсы иногда там помогает там кое-что вот он то что тут добываю добыл короче вот развивается тут я ему выделил площадь небольшую вот такую вот ну а сейчас мы ребята все-таки я решил, у меня есть прочность 1, я хотел прочность 2, у меня не получилось, и мне очень э, лень добывать опыт этот с -с снова, вот да это более не факт, то, что я опять э, прочность выбью, вот, и сейчас я все-таки буду э, копать землю, ребята, Коп копать землю, буду очень много копать земли, вот, и я это буду под музычку где-то я буду обрезать что-то вот в общем сделано будет очень круто все вот то есть вы не будете видеть э, вот такой вот однообразный геймплей так скажем вот, все будет сделано очень круто вот я буду территорию равнять потом из э, земли которую я накопал вот, ну, вот. приятного просмотра Пришел я в то место, где я буду копать землю, ребята. Вот тут такой биом, так скажем, полузимний. Вот тут я буду копать землю. Сейчас я покажу вообще, как эта лопата равняет территорию, с какой скоростью. То есть, вы понимаете, как это будет быстро. Вот такая скорость этой лопаты. Прочность 1, эффективность 4, удача 2. Вот. А сейчас я просто все буду ускорять. Вот. И мы постараемся накопать очень много земли. Вот. Для этого я тут даже поставлю сундуки потом. Вот. И эту землю мы будем, э, на территории. вот, Равнять, так скажем, землей этой. Поехали, ребят, поехали. Долго будет это и мучительно, но мы справимся. земли и сейчас пока что мне заниматься этим не уже вот я решил запись остановить пока что вот потому что тут еще надо как минимум часа два точно потратить времени чтобы все это тут заделать нормально чтобы до конца все было дальше планирую я осушить болото но не полностью а вот примерно вот так вот чтобы я мог Сделать нормальную поверхность а здесь у меня примерно вот так Все получилось Вот моя территория Тут все более-менее нормально Уже все вышло вот, Тут я поставлю заборчик Вот тут потом Чтобы оградить Чтобы разделить Так скажем Нижнюю часть от верхней части Вот Тут у меня ступенечки Пока что деревянные Потом возможно я их заменю. вот дождь, это, конечно, это плохо дождь, это плохо, поэтому я просто сейчас возьму и уберу значит, уберу что? вот так погоду уберу, чтобы не было лишних звуков дождя вот сейчас возьму меч, убью тут этих зомбаков Так, и пойду посплю. Надо, конечно, бы территорию тут осветить. Но это потом все будет делать. Ну вот, а сейчас я буду делать что? Спросите вы. Я хочу построить склад. Я пока не придумал, из чего я буду делать склад. Ну, из какого материала я имею в виду. Я взял просто обычные. блоки диорита вот блоки диорита у меня их два стака всего это очень конечно же мало это очень мало ребята да, два стака тут минимум надо стаков 10 их если конечно я буду из них строить полностью вот здесь у меня как бы пещерка вы поняли да <coughs> и я думаю что нам нужно ее её... сейчас я скажу что я хочу сделать во-первых я хочу сделать вход на склад и вход в пещеру ну, это как бы будет одна дверь у меня. сейчас я скажу как я хочу сделать ну здесь у меня так тоже как-то все не очень криво все ну, ладно допустим вот здесь начинаться будет сейчас я просто хочу понять как я хочу строить так вот тут у меня будет проход Значит, проход будет. Так. Вот тут я сейчас ä, посчитаю количество блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать блоков, да? Ну, в принципе, нормально. И надо, короче, отсчитать. Раз, два, три, четыре, пять. И вот эти три блока надо убрать. Отлично. Нет, неправильно убрал, короче. Короче, получается здесь у меня четыре блока, а тут у меня их шесть. Поэтому надо еще один убрать. А тут добавить надо. Вот так у меня будет проход здесь. В эту территорию. На эту Часть. Вот. Ну, конечно же, это делается вот так дальше. Я, конечно, начну делать склад, но я его не закончу делать, ребята. Склад я буду достраивать постепенно. Постепенно буду делать склад. Пока что этого делается вот так как-то. Дальше я планирую сделать что-то типа... Может даже как-то... Блин, даже не знаю допустим это будет сейчас что-то я хотел такое прикольное сделать но я пока не понял я не очень-то шарю ребята в постройках вот. но склад должен быть большой он должен быть огромный, поэтому я и пытаюсь что-то сделать такое большое но я пока не понимаю как я должен строить чтобы все получилось нормально ну во первых здесь у меня будет еще одна дверь раз вот тут где то примерно вот в этом месте у меня будет еще одна дверь вот так вот она будет идти вот Она будет разделять склад и мою шахту, вот эту дверь. Нет, я немножко неправильно поставил, и ничего страшного будет так. Можно сделать. Нет, это будет немножко тупо. Сейчас. Ничего страшного. Сейчас мы все это исправим. У меня кирка есть? Да, была где-то там на складе. Точнее, дома. Вот, возьму сейчас кирку. Где она у меня? Вот она. Что-то жалко ее использовать. О. А зачем шел? <laughs> Пока что не буду использовать ее. Пока что буду каменный и железный работать. Вот, значит. Убираю это. Фигню. Ставлю вот так вот я передумал так ну примерно вот так вот я все это делаю вот тут у меня будет территория складская вот то что я сейчас отделил тут у меня будет проход в шахту будет идти здесь я пока что еще не знаю что будет у меня сбоку от склада и тут тоже пока не знаю что будет но тут у меня будет проход в шахту тут я уже придумаю что-то допустим каким-нибудь портал поставлю в ад хотя у меня стоит портал ват уже в другом месте но всегда можно перенести его сюда можно перенести вот так то так ну склад у меня будет где-то высотой скажу какой вот, конечно тут надо будет очень много этого андезита добыть диорита вот, я постоянно путаю андезит и диорит это разные блоки вот. и, скорее всего я пойду в следующей части за именно за материалом то есть ресурс... ресурсы у меня есть Скорее всего, пойду копать вот эти вот всякие блоки, вот. Вот, которые строительные блоки, там, кирпичи всякие. Дезит, диарит Ну, я, скорее всего, это буду, там, ускорять все. Вот. Ну, накопаю быстренько, там. И продолжу. я хотел сделать сейчас. Я начну, ребят, пожалуй, поставлю сейчас я. Сундуки уже как раз. Пока что у меня будет восемь сундуков вот таких вот далее я возьму рамки возьму пока что балыжник ну и все пока что пока что все вот я думаю начну строить склад а закончу я уже в следующей части ну и даже не следующий, может быть, потом закончу когда-то. Потому что это очень долго будет строиться у меня все. Ну вот начнем, давайте начнем знаете откуда. Просто начнем отсюда. Вот тут у меня будут стоять, ну здесь конечно же будет еще потом стена эти. Поэтому надо ее огородить. Вот они наши сундуки. Хотя, знаете что? неправильно все. Наверное, надо вот так ставить их. Да. Где-то вот так они ставятся. Вот, чтобы не было... Сейчас я скажу, что... Чтобы не было расстояния никакого между сундуками, тут я поставлю что-то прикольное. Допустим, доски можно поставить какие-то они будут ограждать расстояние, это убирать. Можно, конечно, поставить сюда печки всякие, верстаки. Но зачем очень много верстаков, печек? Вот. Я пока не знаю. Вот так все это будет происходить. Вот тут я сундуки даже поставлю еще. Где мои? Это 8 сундуков. Я же сделаю больше. А, да, 8. Сундуков. Короче, тут у меня... Я отмечу вот так вот. Рамки поставлю. Вот мой склад будет начинаться. Ну вот, скорее всего, здесь я буду хранить только булыжник один. Сейчас я весь булыжник сюда перенесу. Ну и, конечно же, тут, скорее всего, булыжник у меня будет храниться сразу вот тут и вот тут. Когда забивается сундук первый... Блыжник находится уже дальше во втором сундуке. Вот Вот столько у меня булыжника пока что это очень мало, ребят, на самом деле, то, что я тут наковырял. Это очень мало. У меня уже даже много угля, ну, железа и других ресурсов, а вот Материалов у меня очень мало. Но булыжник это такой материал, не очень. Вот. Тут я буду хранить, допустим, вот андезит. И. Тут вот тоже. Диарит будет у меня вот у меня андезит накопал я его э -э -э и здесь дальше я уже не знаю что буду хранить пока что ну давайте допустим тут сложу сейчас все график камень у меня еще камень есть оказывается но камень давайте пока сюда положим не камень пускай у меня будет пока возьму я два стака Булыжника сейчас. А вот гранит, гранит. Нужен сундук еще для гранита. Ладно, это все сейчас я сделаю. Так, вот так вот это все будет у меня. Вот тут у меня находится гранит. Вот в этом сундуке. Ну, и, конечно же, ребята, здесь тоже будет склад с этой стороны параллельно этому вот но это потом постепенно я буду придумывать что куда положить вот пока что вот так вот оно будет меняться может быть местами там но пока что вот так вот здесь возможно будет дальше я тут э -э, шерсть буду тут разную короче шерсть разноцветную шерсть там глину может всякую там буду потому что есть у нас э -э, добавлены короче разные тут глина Сейчас я вам покажу, если найду. Нет, тут нету. Но я уже тут видел то, что есть цветная, короче, глина. Можно разные, короче, глину там складывать, допустим. Вот тут у нас еще есть... Где-то я видел еще, сейчас скажу, где цемент еще есть различный. Но это все мы будем использовать потом. Но не сейчас, не сейчас. Сейчас пока что вот так вот. Вот. Ну, на этом, наверное, я уже начну заканчивать серию потихоньку. О, кстати, можно вот так сделать. Так прикольно смотрится. Вот, сюда сложу сейчас все. Вот, гравий можно еще сюда. Нет, гравий вот сюда пойдет. Вот, гравий сюда сложу. а дальше уже керамика ну серьезно прикольно прикольно сделано то есть я пока не знаю из чего я буду строить все то есть видите я использую в основном там булыжники и использую дерево обычное а тут я буду строить из чего то другого уже все допустим пол я сделаю наверное из шерсти вот посмотрим посмотрим очень много ресурсов я буду использовать это все вот, чтобы разнообразить как-то постройки свои, что ли. Ну, а на этом я заканчиваю очередную часть прохождения Майнкрафта. Это уже 21-я часть прохождения, если не ошибаюсь, потому что я могу ошибаться. Вот, надеюсь, вам понравилось. Дальше, в следующей части я буду заниматься добычей. Добычей, короче, всего. вот Ну, у меня как бы есть ресурсы, да. Я добыл алмазы, уголь, железо. А я буду заниматься добычей материалов. Именно вот э, ну, всякой там э, андезита, гранита, диарита, булыжника того же самого. Может песок буду потом переклавлю его, и стекло сделаю цветное. Все это посмотрим. Ну, я еще думал то, что я буду заниматься еще э, сделаю нормальный себе огород. Вот фермы всякие. Надо бы тоже это, этим заняться, но.. Я пока вот не знаю, либо буду делать фермы и огород, либо буду добывать всякие ресурсы. Может быть совмещу все в одну серию, если она дол долго не будет идти. Ну на этом я заканчиваю часть прохождения Майнкрафта. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, репостите видео. Всем пока, до новых встреч.